Всем привет, у микрофона Крош, недавно я получил сэндбокс и теперь в полной мере могу делать контент по нему. И давайте сразу же перейдем к нему. Вот менюшка игры, здесь есть такая забавная сосиска, это наш персонаж. В этой вкладке можно его кастомизировать, а здесь есть множество режимов, но о них в другом видео. Остановимся мы пока что на дефолтном режиме, сэндбокс. Да-да, это констракт. На нем 4К текстуры, спам-меню очень мало всего, но этого пока что хватает. Есть пропы и энтити. В энтити есть машина с очень реалистичной физикой. Тут есть стены, и это не просто статичный объект, их можно разбить. Есть небольшая проблема, нельзя отменить то, что поставил, но... Это решается путем захода в другой режим, который усовершенствовал стандартный сэндбокс. Кроме констракта от Face Punch, есть еще две карты Flatgrass и Towns World. Вот как выглядит Flatgrass. А Таунс World это очень большая карта, которая у меня почему-то забаговалась и не работает корректно. Можно создавать свои карты. Здесь обновленный хаммер он намного легче от того, что на вам И да, игра сделана на движке Source 2. И это был первый взгляд на сэндбокс. Вы можете подать заявку на получение игры. И есть шанс, что вы ее получите. Если не подписаны на канал, подпишитесь. Если подписаны, переподпишитесь. Ставьте лайки. У микрофона был Крош. И я еще не прощаюсь. Mm-hmm.